Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, продолжаем играть в Elden Ring. Элдринг, Элдринг, будем его называть Элдринг. Элдоринг, Элдаринг. Элдоринг, Элдоринг, Элдоринг. Нормально, нормально, мне понравилось. Так, слушай, давай мы... А, у меня же денег нет, я сам. Хотел с трех сходить купить. Сколько у меня денег? 745, но на тысячу можно было бы прикупить. Ладно, кто это такие? Стрел у меня вообще по нулям. Догоним этих пацанов, спросим, че кто такие. Ребят, вы кто? <силит> <силит> здорово, здорово, здорово. Нормально? А -а -а -а, больно, мудак. Ну, хотя не так больно. Ебать, аккумулятор шок разряжен, как быть-то... -да а -а -а -а, больно, больно, больно, больно, больно, ха-ха-ха. Догоняй, да, догоняй, дочитай да до да, отста, сука! Нормально. Сейчас поставлю на зарядку. Сейчас, джойстик, поставлю на зарядку. Смотри, пока у меня там целится, пока у меня целится, бегаю. Кружу, достаю зарядку. Заряжаю. Вот, все хорошо. хе разряжается. А, заряжается, прекрасно. Че идешь? Че идешь, кого надо? Че надо? Ты что, дурак? Хе-хе-хе, ты дурачок. В упор с арбалетом пытался убить. Ну ты, конечно, герой, герой. Тлеющий гриб, Ой, бабочка, в смысле. Тлеющая, а не гриб. Я иду вообще прям по тропинке, мне кажется, по сторонам, если пройтись, посмотреть, что-то можно найти интересное. Так. Если что, я третью серию подряд пишу. Во... Что-то кто-то стелс крадется. Ну ладно, пусть крадется, я не мешаю. Что это за башня? Что это за башня? А, короче. Почему третью серию пишу подряд? Потому что. Потому что... Во-первых, не успевается. Вообще не успеваю записывать другое время только на выходные. Пока выходные сел записать. Что это такое? Это что такое? Что за жук? Что это такое было? Чтобы добывать новый навык в... Свой, э Добавить новый навык в свое оружие, воспользуйтесь точильным ножом и пеплом войны в местах благодати. У оружия может быть только один навык. Прежний навык будет удален. Набор навыков оружия зависит от его вида. Некоторые виды оружия имеют особый неизменяемый набор навыков. Чтобы изменить свойства своего оружия, воспользуйтесь точильным... Это смотрели только что, нет? Пепел войны, дикие удары. Это я что-то нашел. А, а, а, засада Не про проканала <с> У него двуручный меч Он, наверное, хлещет вообще просто больно А, да че я сижу-то? За ногу твою, за ногу, за ногу А, ногу. <с> До свидания Опа, не попал Не попал Оп, попал Ай, попал, больно прям, попал Прям по балде молотком, больно Ага Да, это, это серьезно ну тут я просто на, на, на опережение ударил. Кстати, хватает уже на этот, как его. Скажи, я скажу. Хера себе. Выцеливает меня прям. А, их там двое выцеливают. А у вас так много, парни? Ты чё в свою дудку дудишь, дудюн, бля? Я тебе как дунул. О, во, во, во, во, во, во, во, во, во, все, всеобщий сбор, мстители, а, в задницу-то зачем стрелять, дебилы, блин. Ну и что? и что будем делать? Нихера себе! Ребята! Вы прикололи, что ли? У меня аж трава он там прогружалась. Зиг-заг, зигзаг зигзаг зиг-заг, зиг-заг. зига Ну и что, давай, иди сюда. Ладно, ладно, ладно, будем справляться как-нибудь. Вот с этим, наверное. Парень. Алло. Так, хорошо. Что-то получилось. Тупо на опережение. Тупо на опережение ударил. Такая же фигня. Главное бить на опережение. Вот этого также. Не про канала. Про канала. Да что такое, смотри, трава виснет. Ё-моё, трава виснет. Куда? Что с игрой? Блин, меня, меня раздражает, что в последнее время в некоторых играх с оптимизацией на PS4 просто кладут вот такой прям болт, прям огромный, кладут и все, блин. Типа PS5 вышло, все, PS4 до свидания. Нихуя, ни канает такая херня. Если уж извините, не получается купить нигде, то будьте добры, хотя бы игры оптимизировать нормально, чтобы в них могли играть те, кто, у кого есть консоль. Ну правда, что это такое? А, я думал что-то подобрать. А это чё? <сíts> <сíts> покатился Это кто? Это воин, да? Это стелс? Не, он прям на меня смотрит Это с молотком, мужик А там типа стреляют еще ну, Пусть стреляют Блин, а чего по кустам так расставились? Пацаны, вообще серьезно так Ай, блядь, не увидел, что он стреляет Ага Ой, получилось А, не успел! А, я думал дотянусь. Ой, опять получилось. Ну, смотри, тут просто тупо на опережение Этих мы читаем, обычных пацанов. Они прям вообще... Что такое красное дают? Что это, орел? Белка. Ну, типа, хватаю орла за жопу. А, маховое крыло. Ну, допустим. Белка убежала. Что тут у нас? Прыгнуть? Да прыгай, конечно, чувак. Все нормально будет. Я так сто раз уже делал. Не в этой игре, правда, ну да ладно. Зелень. Зелень нужна, чтобы... Что? Что зеленью делать? Так, это я типа обошел с тыла, да? Типа давай в стелс. Ну тот типа не видит. Блин. Подожди, этой херней хотели меня убить, да? Так, ну это тупо на опережение. Еще давай разочек. Ай, достал! Ай, достал! Пью, пью, пью, микстурку. Не вижу. Да блин, у него длиннее. Я не вижу, что он там делает. Не, ну тут ты долго заряжал атаку, дружище. Получить материалы. Цветок из листьев эрт. Что дальше? Как эту херню сломать? Ее можно сломать? Ну я бы типа, наверное, подошел И меня бы начали, начали расхерачивать, да? Как сделать стелс-атаку? Как сделать стелс-атаку? У меня больше не получается Да встань, встань Ой Ну тебя получится Ай, не получилось. Ой, нихера как далеко. Просто будет Нормально. Что это красное мне дается, я не понимаю. Вот это что? Рябина. Рябина пусть будет. Я не знаю, зачем, нужны какие-то эти. Нужны какие-то справочники. Справочники или что там было? Ой, сейчас много всего написано так. Тут кто-то умирал. А сперва молодец, тогда впереди удача. А, впереди босс. Да? Так, сразу. Не думаю сейчас... А... Не думаю сейчас не помешает. Чего? О, а, хорош. Впереди требуется спокойно. Смерть сейчас не помешает. Парировать сейчас не помешает. Коснуться благодати сейчас не помешает. Так, ну еще одна благодать, хорошо. Она вообще так вот... Да как? Подожди. Ну все правильно, мы шли. Мы все правильно идем даже. В правильном направлении. По чуть-чуть, что-то -чуть, не знаю насчет открытого мира. Пока не, не ощущаю. Просто мы идем туда, куда идем. Посмотреть. Это омут а, призывы теперь активен. Ладно. А где впереди босс? Что-то вы меня наебали. Где босс? Сейчас прыгнет откуда-нибудь. А, ну да. Мерзкая погасш, погасшая душа, что ищет, ш, а, что ищет кольцо Элда, подгоняемая пламенем тщеславия. Ты кто, груит какой-то? Ясно, первый серьезный босс, да? Вообще, по факту, если бы мы тех не находили, это был бы вообще самый первый босс, правильно? Кто-то должен потушить твое пламя. Ну, выглядишь внушительно, и это будет марг... Маргит ужасный. Бля, ужасный. Я не хочу. Все, я передумал, можно отдохнуть? Так долго! Долго, долго, долго. Ага, тихо-тихо. Просто размашистая очень долгая атака. Гебать! Нихера себе. Две атаки клинками. Так, это... Ага, ага. Ага, что еще хочешь, блядь? Ага, ага, он призывает клинки. Световые. Так, чешу подбородок. чешу подбородок, это придает мне силу. Сохраняем решимость. Так, я не подхожу, иди сам ко мне. Манал я подходить к боссу сам. Он сломался, что ли? Ну, я хотя бы нос почул, ладно. А, это атака с разбега. А, и с разворота, охуенно. Так, ну хоть не стал кидать. Ладно, хорошо. Он разбегается и потом с разворота дает. Нихуя себе. Купешек что-то дохера, у меня. А у меня что-то так. -а -а, блядь! Прыгивай со скалы сразу. Дерево сломал. Алло, блядь. Знаю, сколько деревьев растут. Мужик, блин, надо стрел. <вес> Нет стрел. Пока он просто так стоит, можно ему, кстати, было бы стрелами надо маживать. Это вполне себе. Имеет место быть. Охуеть. Так, тихо, тихо, долго, долго он делает эту вот, херню, поэтому нормально. Так, еще одну пиздюльную, но не, не сильную я от него сдюжу. Еще одну сдюжу. Блин, мне кажется, под него, блин, закатываться. Он, ну, мужик, да, отпрыгнул. А я тоже таком быстрее. Опа. Ууу! Ууу! Ууу! Не-не-не-не-не-не-не-не. Что? Какие прыжки? Ты что, прикололся? Блядь, охеренно. Два Два осталось. Две хилки осталось. Не вижу. Где он, блин? Отпрыгивает и кидает? Ну, нормально. А Плохо, что теряю сбой из вида. Может, так сделать? Может, так быть проще, на самом деле? попал серьезно надо хилиться он он вот это одну делает размазку что да потом он бьет вокруг и потом дает эту херню а потом еще дает да а потом еще дает да я умер все ладно ладно ладно плохо Бляха, отринь своей глупой обидцей, да, да, да, блин, вокруг него не, не канает кружить вообще, не, вообще прям никак, у него очень размашистые атаки, я не угадываю с таймингом а, уклонения, ну, на самом деле, босс в начале игры, это, это, в начале серии, в начале серии, это хорошо, потому что его не придется искать, если его не придется искать, значит, у нас получится в этой серии победить босса, наверное, Некоторые же, как я, ну, опять-таки, как я слышал, сидят на некоторых боссах днями, блин, неделями. Ну, посмотрим, сколько, сколько понадобится нам времени. Я сегодня вообще не планировал долго записывать. Ну, так, третья серия подряд. Так что не знаю, может, на этом боссе мы и зависим. А? Здравствуй, здравствуй. А, стрелы купить твою за ногу. Ладно, если сейчас проебем, а я мы проеб. А, подожди, а как я стрелу куплю-то? Он мне если захерачит. Блять, классно. Деньги-то на стрелу нужны. Так, да, хорошо. Пусть бывает три, домогаем Да, да чешется нос-то. Ай, блин, я же забыл, забыл Офигенно! Козёл, блин. А смысл? А смысл мне сейчас... За стрелами идти, если у меня нет денег. У меня нет денег, чтобы за стрелами идти. А он меня убивает. И денег у меня сразу ноль. Угу. Типа вариант пойти сейчас нафармить бабла, чтобы э, пойти купить стрел. Ну, тоже смысл. Особо сильно пострелять у мне не даст, наверное. 20 стрел. Допустим, мне штук 20 стрел взять на этого босса. Это мне сколько? 400 надо бабосиков, да? Ну-ка, ну-ка, ладно. Просто попробуем. Посмотрим, сколько дают вот за несколько челиков вот этих. Если R2 сразу прописочить. Так, идем сюда, парни. Идем сюда, 50. 50, 50 дают. А, бляха, больно. А, ну да, блин, просто про песочить чужую жизнь потерять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотя, подожди, жизни потерять. Мы же можем восстановить их. Возле этого, какого? Возле потом у этого же и фонтанчика восстановить их можно. Ну да, как вариант, кстати, это сделать. Так, ну вот этой толпы должно хватить, в принципе. а стрелы. Поэтому пускай дуют сюда. Да не угадал с таймингом, да, согласен. Не в того. А в того, но не в этого. Да ты хорош. Сейчас к боссу пойдем вместе. <смех> Хотя они его типа охраняют же, да? Я вообще-то... Да пошли, бы нахер. Булдаки. Я на самом деле очень беспечно сейчас с ними сражаюсь. Прям, знаешь, можно сказать даже от фонаря. Потому что так вообще делать не надо, как я делать. А все, ему просто даже в блок да? Да. 400 есть? Нихера нет. Нету. Не хватает. Ладно, пойдем еще парочку завалим. Я не знаю, поможет ли это нам вообще как-либо. Что нам это может вообще не помочь. Никаким образом. Что это? А, это послание кто-то оставил. Меч прям меня А! Вот теперь хватает. Да? Да, нормально, еще и болты. Ну болты в арбалета, у меня нет арбалета. Я могу прямо сейчас переместиться. Тихо, могу. Сюда, да? Да, все правильно, все правильно. Нужно к торговцу. Купим чуть-чуть стрел, может, я не знаю, может поможет, может не поможет. А может, поможет, а после того, как не поможет, оно, конечно же, нам... Да. Ограничение защиты. А может, кстати, блок ставить? Ёптой за У меня же щит есть. Будет он мне помогать против босса? Кто? Где? Кто меня зовет? Сюда погашай душа. Можно тебя на пару слов? Кто? А, вот это? А это кто? Здравствуйте. Приятно познакомиться, погасшая душа. Я ведьма Рена. Я слышала рассказы о, неко о некоем погасшем, ча ча чащещемся верхом что то там на коне. Что ж, судя по, судя всего, речь шла о тебе. Ты обладаешь даром призыва. Призрачного скакуна по имени Поток, так ведь? Могу. О. Я так и думала. Я должна передать тебе одну вещицу. От бывшего хозяина потока. Колокольчик призыва духов. Прах волков-одиночек. Это колокольчик, призывающий духов. Они восстанут из праха, что не был возвращен Древу Эрт. При жизни они были воинами, и ты ненадолго сможешь управлять ими. Теперь колокольчик полностью в твоем распоряжении. И чё? Как его использовать? Прости за беспокойство, погашая душа. Сомневаюсь что-то там, что не успел я, она начала это. Я думал, она прощается так. А, привет. Мне пизделей дали. Прости. Я проверяла тебя. Я хотел выяснить, действительно ли тебя... Э, действительно ли тебя ведет благодать. И выдержишь ли ты тяжкие испытания, что ждут тебя впереди. Сейчас я вижу, что мои опасения были напрасны. Поток сразу поверил в тебе. в тебя. А я лишь делала вид. Я могу указать тебе еще одну услугу. Отправить тебя в крепость круглого стола. Это место, где собираются погасшие герои, ведомые благодатью. Ведомые или ведомые? Ведомые, конечно. Хорошо. А что, выбора нет? Mm -hmm. Ладно. Что ж. Хорошо. Позволь на миг прикоснуться к тебе. Я вообще-то босса <laughs> хотел победить. А вы меня что-то в камелот какой-то отправляете? Там, к рыцарям круглого стола? Ну, это ж камелот. А может же в Средиземье, которое... между Крепость Круглого Стола. Место сбора погасших следующих заведениями благодати. О, первый трофей. Принятое соглашение запрещает биться в этом месте. Значок крепости Круглого Стола означает запрет нападения. Крепость Круглого Стола находится за пределами этого мира. Попасть туда можно только через места благодати в меню карты. И чё? А чё здесь забыл? О, какая редкость. И не вспомню, когда последний раз принимала погашек в крепости Круглого Стола. Что ж, как старший должен тебя поприветствовать. Можешь расслабиться. Здесь безопасно. Ладно. Реально, значок атаки не работает. Здравствуйте. А, Кит Харрингтон, Похож. О, oh, здравствуй. I'm... Я тебя раньше не видел. Я... Э, можешь звать меня Диалос. В этих краях родословное мало что значит. Кстати, не встречался ли тебе по пути девушка по имени Лания? Она моя служанка. Ветреная особа. Только отвернешься, и ее уже из лет простыл. Если вдруг найдешь ее, обязательно дай знать мне. Я находил какую-то девушку. Не знаю, Лиана, не Лиана... О, вижу, ты здесь совсем недавно. Добро пожаловать в крепость Круглого Стола. Я Корин, священник. Чуть у тебя за колесо на голове? Я учу людей молитвам, силе, дарования, э, дарованной нам двумя пальцами. А еще исследую тайны Золотого Порядка. Так что если погашшая душа из крепости Круглого Стола станет повелителем Элдена, я смогу подсказать ей, как привести в порядок законы и справедливо править людьми. Кстати, тебя все еще посещают видение благодати. Э -э нет? Ох. Oh, очень That's жаль. No Но ты не расстраивайся. Like Я слышу, такое иногда бывает, хотя никто не знает почему. Reason, time time. Главное, не, не подай духом и не исходи со своего пути. Я буду молиться, чтобы к тебе вернулись великие видения благодати. Ладно. Хорошо. Это что? Дверь не подается. Ладно, классно. А, для чего мы сюда попали? С какой целью? Типа с МПС познакомиться? Тут что-то даже должно быть. А впереди требуется ночь. Они открывают. Эм. Что тебе нужно? Это смысле поза и все. Я думал что-то весомое. Жестикулирование не поможет. Ясно. Здравствуйте, старые служанки близнецы. Предложить колокольную сферу чего? Епить, колотеть. Это что? Печать пальца. А, кстати, у нас же там какой-то ключ мы дошли. Надо, может, вернуться будет. Это что такое? Синее кольцо с Отвечает на призывы от охотников. При вторжении отправляет сигнал о помощи охотнику. При использовании благословляет вашу великую руну. Ясно, это торгаши местные. Так, ладно. Что еще у нас есть? Это не я. Есть еще вот проход, и еще там прямо. Что здесь? Не вышло. Кузнец, ясно. Есть кузнец, который качает оружие. Есть вот женщина какая-то. Здравствуйте. А, здравствуй, доблестная душа, призванная благодатью. Я Фия. Так сложилось, что мне пришлось остаться в крепости круглого стола. Прошу, доблестная, э, доблестная душа, позволь мне обнять тебя. «Быть может, твоя воля к жизни и беззаветная отвага придадут мне сил?» «Твое тело излучает величие. Я хочу ощутить, ощутить его. А взамен я дарую тебе благословение Балдахина. Ты, наверное, считаешь такое поведение вульгарным? Там, откуда я родом, это священное действие». Я не понял, мне какие-то запретные обнимашки предлагают? Кинофиг фиг Балдахина, ты чё? О, спасибо, доблестная душа. Все? Твое величие лучится теплом. Благословение Балдахина получил. Тот свет, you. что разгорелся внутри тебя, это благословение Балдахина. Увы, оно так мимолетно. Возвращайся ко мне, чтобы ощутить его вновь. А что она дает? Я на объятия не скуплюсь. Я понял. А что она дает благословение Балдахина? А, инвентарь. Вот. Временно повышает баланс... А... Просто баланс повышает... Ясно. Как-то такое себе. Так, здесь не пройти тоже, да? Может, оно потом постепенно открываться начнет. Так, с кузнецом я сейчас поговорю, не переживай. Мне хотя вниз спускаться, мало ли что еще с кем, кем говорить. Давай поговорим. Новое лицо. Хотя какая в сущности разница? Выкладывай свое оружие. Займемся кузнечным делом. Кузнечным. Кузнечным. кузнечным. Усильте руче пепел войны. Вы можете воспользоваться пеплом войны, чтобы изменить свойства и навыки. А, блядь, точно. И чё? У меня нет, да? Удвоение пепла войны. Продать. О цепях, сковывающих твои ноги. Чего? Видишь эти цепи, а? ничего особенного я узник а это мои цепи вот это заключен в, заключе... а, я за... в крепости я могу я не могу умереть и занимаюсь кузнечным делом для вас глупцов вот и все ты узник не принимай слишком близко к сердцу я не держу на тебя обиду а, в том что я стал узником нет твоей вины Кроме того, я не против кузнечного дела. Оружие все одно станет, э, все одно ста э, станет мощнее в любых руках. Мое умение не подводит. Было бы время. К тому же работа помогает мне забыть о той, кого я так страшусь. Ясно? Летить. И что дальше? Жестикулирование не поможет. Ясно. Ну, блин, оно так закрыто, как будто потом дальше будет открыто. А, что это? Босс? Туман как будто босс. Впереди тайная тропа. Также... Так что жестикулирование не поможет? Это все тот же, что ли, пишет? Это один тот же человек пишет, заколебал. Так, ладно. Ой, нос чешется. Надо к боссу возвращаться. Надо возвращаться к боссу Так, что, еще вот здесь проход Ага Здесь ничего нового Здесь ничего нового Ладно Понял, принял, осознал Что, мне надо на стол залезть, чтобы Телепортироваться отсюда А, это послание кто-то оставил А как мне отсюда уйти? А как мне отсюда уйти? А, все, понял. Или не понял. Скоротать время, повысить уровень, фляги, изучить чары и молитвы. Ну-ка. Чары и молитвы, ничего нету. Никаких чар, никаких молит. Сортировка сундука. А, повысить уровень. Ну-ка, уйти. А как же она мне говорила, что-то колокольчик дала? А-а-а! Ничего себе, как карта бы сильно расширилась сразу. Так, скажи мне вот что. Скажи мне вот что. Инвентарь. Она дала мне какой-то колокольчик. Вот. Призывает духов пяти странствующих вельмож. Призывает духов высокородного чародея. Призывает духов трех волков одиночек, ну-ка. А как это? Как их эки экипировать? Скажи мне, это получение количества. Справка. Оставить выбранное. И что? Он взялся? Ничего не взялся. Никуда. Нигде ничего нету. Где? Как это взять? Твит, это не то, бляха, муха. Как это при... Как? Порядок получения. Тип. Эффект предмета, да? Да ну и что, и как? Я не понимаю. Н не понимаю. Ну-ка, может, снаряжение как-то? Нет. Серьезно. А, погодь а ха Вот оно как делается. Твою за ногу блин. Понятно. Так, давай. Да? Нифига. Они вниз поставились. А я хотел, чтобы они наверх поставились. Да, блин, запутался. А как наверх поставить? Вот это оружие. Раз, два, это тип стрел, да? Болты тоже можно использовать? Раз. Хм. Ладно, пускай будет так. Пускай будут здесь. Посмотрим, что они. Как они используются. А, за счет магии, наверное, используется. Все, ладно, идем дальше. А, я хочу вернуться к этому торговцу. Купим у него сейчас стрел. А, попробуем на боссе вот этих волков использовать. Посмотрим, что они делают. Три волка призывают Ну, волки не особо сильные. Может, они хотя бы его отвлекут, я там прохилиться смогу, или там дамага чуть-чуть нанести. Может, они ему даже чуть-чуть дамага нанесут. Посмотрим. В седле вы сможете сражаться, держ. Ой, что такое? шикать начал. А, держа оружие правой рукой или обеими руками. Так, трак, трах, трах, трах-та-тах. А куда это делось? Ведьма пропала. А, ну там сидела. Ну ее нет, да? Ладно, понял. Надо босс не еще поговорить. Постой, ты же не я, да? Да, да. Чего такое? Ч я нажал купить? Купить, да, все верно. Дай, дай, дай стрел. Дай стрел на все, что есть. Все, прекрасно. С вами приятное приятными дело. Я поехал к боссу. Я поехал к боссу. Он меня там это как, опять будет унижать? Отдых в местах благодати. Отдых в местах благодати восстановит ваши ОЗ, О, О, очки колдунства, излечит от любого недуга и наполнит все священные фляги. Имейте в виду, что после отдыха в месте благодати большинство по -по поверженных врагов воскреснет. Ну, большинство воскреснут все, кроме боссов, насколько я понимаю. И все. Только получится босса одноразовые, враги остальных можно хоть, хоть пачками лупить. Ну, кстати, если пачками лупить, можно прокачиваться так потихо, если босса не можешь победить. Чисто формально можешь захерачить там херву тучу миллиардов часов потратить, чтобы победить врагов и прокачаться. Так, сразу же, сразу же, сразу же, сразу же. Да, херена. Ч делаем? Ой, они так слабенько прям дамажат, блядь, а меня сильненько дамажат. Хотя... Хотя неплохо они отвлекают, Но я не, я не пойму, что делать не. В это время. Да, бляха, у него хер попадешь. Попадает в него? Да. Так, он сейчас еще атаку сделает. Слушай, они тратят всю мою ману, но они вначале прям очень помогли. Они очень прекрасно сейчас сработают. Бляха. Они, смотри, они помогли мне ему отнести... Они, ну, я как бы умер, да? Но, но, но, но, заметь, они не умерли, еще один остался. И у него отнялось хп где-то четверть. Прекрасно, прекрасно. Волки очень сильно помогли. На них потратилось сколько маны? Ну, вот тогда ману имеет смысл качать. Имеет смысл качать ману. Так, сейчас, в принципе, неплохо зашли. Ага Может их не сразу использовать. Под конец попробовать как-нибудь. Или хотя бы, когда у нее половина хп останется. Хм. Тогда имеет смысл идти в ману, чтобы как минимум два раза забиться с боссом, призывать кого-то на помощь. Да-да-да-да, тогда интереснее выглядит. Так, ладно, хорошо. Так, что у меня там? Это... Так, ладно, все хорошо Маны должны восстановиться, их можно использовать будет Да, все, маны не засветились А вон светится какой-то Так, ладно, пробуем Пробуем что-нибудь с ним сделать Да херена Да не достанет, не достанет Не достанет, пошел нахер Бляха Да, прекрасно да, блядь, как же так? Очень глупо выигрываю. Ну, сейчас тупо, потому что стрелу пустил как-то по-уебански. Вообще не, не к месту было ее пускать. Надо в него стрелять, стрелять когда вот именно волков не упускаешь, Потому что они вокруг него кружат, он начинает пахать во все стороны своей этой, блин, шваброй вот этой. И в него тогда имеет смысл стрелять, потому что подойти и дамаг нанести очень, вообще неудобно в этот момент. Если шкала яда заполнится, вы отравитесь. Но ну, это как с кровотечением, понятно. Так, ладно, пробуем, попытка какая. Но ну, это самый первый босс, самый серьезный, блин. Те, с которыми мы дрались, были попроще. Просто, я не знаю, мне кажется, с большими боссами чуть сложнее, в том плане, что у них атаки более размашистые. Хотя, может, я просто не привык. По-любому, те, кто прошел, блин, всю игру, блин, на всех, блин, максимальных э, уровнях, плюс, э, уровнях э, НГ плюс, плюс, плюс, я успею нанести дамагу. Успел, 71, мало. Да блин, опять у меня впереди, ебану. Ага. Угу. И ч ⁇ Блять, как же ты достаешь далеко? Дай! <с> Иди в жопу, короче, Заколебал Пиздец, серьезно. нахер, короче. А сейчас. Я не успеваю понять, что тут делать. О, кстати, очки. Где он? Подожди, подожди, подожди. Ага. -а -а. Да тихо-тихо, он почти убил Бляха, подвиньтесь, пацаны. Блин, это я поздно. Как... Да ну, ёптую за ногу. Ой, какая же ты мразота, а. Блин, плохо. Стрел то мало, стрел то мало осталось. Потом опять идти фармить стрелы. Ну такое себе удовольствие. Так, что у нас по времени? Что у нас по времени? Так, сейчас секундочку, секундочку. Тут же есть дела еще насущные. Время то уже поздно. Так, все. Ответил, ответил на все тут сообщения. Только не отправляются. Почему? Почему не отправляется? Ты че? Отправляйся, пожалуйста. Чуть-чуть интернет кончился. Интернет кончился, это плохо. Нельзя, чтобы интернет кончался. Есть, интернет кончился, это сколько? Блин, время, нифига себе, пол-первого ночи. Пол-первого ночи, бля, хамуха. Короче, нахер. А, не то. Да я позвонил в колокольчик, иди нахер. И сейчас он еще даст. Что-то даже надамажил, прикольно так. Прикольно надамажил, но, блядь, сам подхватил прям сильно. Но он сейчас убьет их нафиг. Осталось их не так много хп. Все, все, все, волки от... Волки отлетели. Волки отлетели, я сейчас тоже начну отлетать. Но они свое дело сделали. И что делать-то? Ну давай, пробуй. Так, так, так. Не тоже, же, блядь, нажал! Твою мать, силку потратил. Не лишнюю вообще. Блях, я сам не понял, как повернулся. Ладно, ладно, ладно, ладно. Может, имело смысл, кстати, взять тогда этот, как бы, еще один флакон ману остановить. И тогда, возможно, бы мне хватило бы на двух волков. Ебать! Вот это размен произошел. Вторая фаза! Блять! Пиздюкса! Ну охеренно. Я не успею вернуться. Да. Блин, а нахера ты молоток-то достал-то? Такой не канает, пацан. Такой не Ладно, тогда я меняю сейчас эти, какую, одну хилку на одну ману, и мы раздаем ему и так. Ага. Имеет смысл, потому что я ему сейчас таким образом мы ему половину дамага смогли разнести. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, я тебя понял. Как его зовут? Я даже не помню, как его зовут. Я помню, что первый там а, был что-то звероподобный человек. А, этот, короче, второй был там цербер какой-то. А вот этот, я не знаю, этот я не помню. Этот что-то сложно как-то. Так, ладно, смотри. Смотри, что делаю. Смотри, что творю. Смотри, что делаю. Прям ух. А, Повести эффективность фляг. Нет, не то. Не то, не то. Распределить фляги. Вот так вот. Да. Да, да, да, все, я согласен. Все, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. Попробуем. В принципе, этот босс не сказать, что он неубиваемый. Я бы сказал, что он прям супер сложный, но пока непривычно. А, звоню в колокольчик. Нет, не успел, не успел, не успел, не успел, не успел. Не успел. Херасим он там надамажил. Да, блин, застрял, застрял в мечах. Бляха, раз, разворот это, за что? Чё, чё по хпшкам, волков? Одного волка вынес, одного волка вынес. Да, блин, не смог да додамажить, тихо. Так, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, тихо, тихо, бляха Твоих клинки, блин, засуну Так, короче, пока есть время Восстанавливаем, ладно Хватает Так, хорошо, сейчас призову еще Вот так вот, нахер Чего? Почему? Один раз можно поколоколить? ха Блин, а это подстава Я ж не знал Ладно, тогда будем хилки брать. Я же думал, их можно звать вообще бесконечно. Бля, ну это все. Это, посра... это просрано. Я даже не заметил, как он меня убил последней атакой. Так, это Маргарит. Э, ужасное знамение. Ужасное Маргарит. Ужасное знамение. Маргарит. Мар... Маргаритка. Маргарет. А, статус кровопотери. Это мы знаем. Карта, откройте карту, чтобы понять, где вы, это понятно. Призыв духов. Значок монумента в левом углу экрана а, показывает, что сейчас вы можете поднять духов а, из праха. Призываемые духи бывают разных видов. Как правило, призыв духов, тратить очки, а, это я понял. Но почему вы не сказали, что ну, можно один раз только позвать? Воспользуйтесь гнилым окровавленным а, пальцем, чтобы, чтобы да. А, скажите мне, почему один раз можно только пользоваться? Это ведьма нам говорила про это, что колокольчика можно только один раз воспользоваться. А, распределение фляг, тогда вот так вот. Тогда вот так вот. Не знаю, имеет ли смысл их сразу тогда призывать. По сути, блин, а, потому что если сразу я их призываю, да, мы половину там хп можем снести, но... Но потом мы все равно опиздюливаемся, поэтому имеет ли в этом смысл какой-то? Есть. Не знаю. Я не совсем еще могу заучить его атаки. Максимум 2 пиздюлины я успеваю дать. Бляха, да как? Двумя попал-то. Так, это он размахивается, потом это как убьет, ага. Надо запоминать, что он делает. Это что он делает? А, это он с разбега, да? Нет. Ага, сейчас. О! А! Хера себе. Я да я его вернулся, да. Ты молодец. Так, ну что делаем, что делаем, что делаем, что делаем? Блять, вот это атака самая глупая. Я хамуха Как это-то атакироваться? Он получается прям очень быстро замахивается, бьет И потом сверху еще накрывает Не, подожди, рано, рано, рано, рано, рано Что делать? что делает? Ага, это просто он ныряет Так, три атаки успел Так, круговая атака хвостом Так, это... Ага, это хуйня, я понял И после этого еще, ага тайминги атакучим. хорошо дальше дальше что делаем дальше что делаешь? да это херобина, вот это я не могу я не знаю как с этой атакой бороться а не достал не достал он потом после этого очень долго да, замахивается, и надо там подбирать атаку да твою за ногу твою мать два уже потратил Нихать! <смех> хера себе! Это вообще, он просто атаки как-то, это как прям рандомно так выкидывает, я не, не успеваю осознать, что он делает. Вот эти ваши Dark Souls, блин, а? опять записался, хер пойми куда, блин. Опять вписался в какую-то авантюру и сам не понимаю, что с ней делать теперь. Так, подожди, вообще мы вообще с боссом встретились в самом начале серии. А уже конец серии почти. Блях, а что мы делали всю серию? Чем мы занимали всю серию? Мы поднялись типа вверх. Там раскидали пацанов. Пришли к боссу. Босс дал пиздюлей. Пошли готовиться дальше. Попали в крепость круглого стола. Ага. И что это нам дало? Что это нам дало? Ничего, шинки. Он как-то рандомно атаки так и сделает. Я даже не знаю, успею я... Слуха стрельнут, потому что он то вот этой хернй кидается, то сразу летит атаковать. Что будет делать? Вот что будет делать? Вот какой атаку он будет бить? Что вот он предпримет? Блять. Что ты делаешь? Блять. Ебать! Я по щит, щит просто поставил, блин! А, -а, а твою занагу. ногу ля ля, -ля Бамбалейла, Бамбалейла. Ну, щит, кстати, помог одну атаку заблокировать. Да опять это херня. Да, все, ухожу, ухожу. Ебать, ебать, ебать. Да ну, дай, да дай уйти! Да прекрати, пожалуйста, остановись! Что ты творишь, блядь! Я не успел. Да, я просто не успел, офигеть! Бах! Ха-ха-ха-ха, блядь! Капец жесткий, пацан! Я вообще, я хере, блядь! Мы вообще пройдем эту игру, нет? Если это первый босс, которого, ну, как бы ты по сюжету с ним должен столкнуться, то другие какие, блин, вообще жесткие, пацаны? Фу, я не знаю, я не знаю. Все, нет хила. призываю призываю волков потому что ну нереально вторая фаза как просто вот это было увернуться? как от этого было увернуться он еще и меч призывает да и он волков просто разносит во, во второй фазе прям как мне хер делать охереть, у меня хп еще остались. Ну все, волки ушли. Волки ушли, хп у него вообще не убавилось. Офигеть. Офигеть. Он резко во время атаки на меня переключился, когда волка добил. Етить, етить, колотить. Ч ж с ним делать-то? Что с ним делать? Вот что? Вот Что ты мне вот с ним посоветуешь сделать? Давай. Я даже не знаю, может попробовать другого какого-нибудь призывателя? Может ну как-то побо -по -по -по -по побольнее его будет дамажить? Или может можно призывать несколько видов? Или нет? Ну если можно призывать только один раз, наверное. Если можно было постоянно призывать, это было бы читерство. Ну-ка, давай попробуем кого-нибудь другого. Пиздец, все, нет и не все. А, все, да я встать даже не успел. <traimatic> а а какой же ты, блин, паразита! Я не могу меньше половины ХП ему отнять. Блять! Собаки, серые, блин. Зацепил все-таки. Ну, второй стадии он очень быстро этих волков разносит, блин. Блядь! Ты пять, да что ж такое-то? А-а-а! Uh. Я запомню тебя, погасшая душа, бля. 12 тысяч. О божечки. О, коснуться благодати, пожалуйста. Ура, блин! Я второй день, я второй, точнее второй вечер пытаюсь его победить. Пару вечер, бляха. Я сходил, не знаю, в монтаже, может быть, покажу. Сходил я немножко пофармил, прям чуть-чуть совсем там что-то тысяча с копейками нафармил, там продал кое-чего, что мы собирали там броню вот этих какого солдат, там кости, херости, вот это все попродавал, прокачал себя немножко в, в здоровье и прокачал катану. Давай, я сразу повышу, по повышу уровень, пока мы не просрали эти 12 тысячков. Так. Йо за ногу, блин, какой же ты душный. Но я в принципе под конец я уже понял примерно, как с ним драться. Ну под конец за, за все это время. У него единственное, что есть, кое-какие неудобные атаки, к которым я так и не привык. Но они в основном во второй фазе Первая фаза у меня плюс-минус нормально шла Волки, волки по большому счету Когда я уже выучил Больше мешали, чем помогали Я их просто запускал, они немножко дамага там раздавали Я даже подойти не мог, потому что Непонятно на какого из трех волков Он свои атаки распространяет Потому что он прям по кругу там потом Начинает крутиться и к нему подойти Очень тяжело нанести дамаг Так, предлагаю еще немножечко В здоровье В силу и все, 8000 надо. А, или это мне тысяч на улучшение надо. И у меня останется 2? Потратить? Не понял. А, а что? Ваши... А, ваши руны, 8000. Все, руны до следующего 2000. Так, давай, может быть, тогда в интеллект смысла нет э, стойкость. Стойкость что дает? Выносливость? но ну, совсем немножко прибавляет. И защиту дает от а, магии. А мудрость? Может, веру качнем? Но она чисто в защиту дает нам. Колдовство тоже чисто в защиту. И физическая мощь, кстати. Если я, допустим, еще раз... Если вот так сделать. Так. Допустим, так. Так. И вот так. А вот так не хватает уже. Ну, давай вот так пусть будет. Хорошо, немножко прокачались. Немножко прокачались. О, предлагаю на этом закончить. Предлагаю на этом закончить. Серия у меня растянулась аж на два вечера. Ну ничего, ничего справились. Кстати, можно забрать в свою благодать. Можно забрать свою благодать. Я не знаю, сколько попыток я на него потратил, может было бы меньше, но пока привык, пока тоси боси. плюс вчера вечером я уже это, как он, немножко плыл, сегодня времени у меня гораздо меньше ушло, я сейчас скажу тебе сколько. Ну, плюс тем, что я ходил фармил, где-то около 40 минут у меня ушло, с тем, что я еще ходил, пофармил чуть-чуть, так что сегодня ничего так, в принципе, нормально. Посидели на боссе не так, не так быстро, как я планировал, но и после того, как у меня перестало получаться, не так долго.